В современном мире великие лидеры решают проблемы словами словами. Пусковые установки, скат, как ковровые бомбардировки, бомбардировки, ракеты, Тамагавк, Тамагавк. За что мы так любили раньше играть в Commander Conquer Generals? Чем она нас так притягивал и хотелось играть все больше и больше? Всем привет, вы на канале UID и с вами Бакуменко Антон. Давайте сегодня поговорим о том, почему генералы так понравились игрокам, что в этой игре так располагало к себе и почему нет продолжения, хотя его все так долго ждали. Итак, погнали! Команда Конкью get... Generals является стратегией в реальном времени, выпущенной компанией Electronic Arts 14 февраля 2003 года, имея две части, генералы и генералы Zero How. Внутри есть два режима, однопользовательский и многопользовательский. Однопользовательский режим делится на выполнение трех компаний, битву генералов и просто сражения. А многопользовательский режим позволял собраться с друзьями до 9 человек и устроить самое жесткое сражение с использованием различного ядерного оружия или лазерного оружия, чтобы посмотреть, кто быстрее и сильнее. Давайте обо всем поговорим по порядку. Сюжет игры берет начало в 2010-х годах. Нам дается возможность сыграть за любую из трех фракций: Соединенные Штаты, Китай или Гао Глобальная армия освобождения или как ее еще игроки привыкли называть, GLA. В сюжете игры США и Китай подвергаются атакам со стороны ГАО, которая является ближневосточной террористической организацией. США и Китай изображены как главные герои в серии и, конечно же, часто сотрудничают по сюжетной линии. Война этих фракций похожа на настоящую борьбу с терроризмом в нашем мире. Каждая компания включает семь миссии. Каноническим порядком компании считается Китай, GLA, США. Компания Китая начинается с ядерного взрыва в Пекине, устроена Гавы, и в ходе компании китайцы уничтожают ячейку террористов, руководящую операциями в Тихоокеанском регионе. Эту компанию сопровождают такие инциденты, как разрушение плотины Три ущелья и использование китайского ядерного оружия. Компания JLA представляет собой попытку контр-атаки JLA, разбитой в Китае. Террористы накапливают капитал и стравливают китайцев с американцами, после чего захватывают космодром Байконур для запуска советских ракет с биологическим оружием. В компании за США игрок не только должен уничтожить GLA и их главный штаб, но и остановить китайского генерала, который симпатизировал террористам. В режиме битвы генералов нам позволяет выбрать из списка одного из генералов и проверить себя на прочность, сразившись с остальными. Сложность заключается в том, что в данном режиме мы всегда будем играть на территории генерала, с которым сражаемся. А значит, он уже имеет свою укрепленную базу. А нам предстоит только отстроиться. А чтобы у нас не пропадал игровой интерес, генерал нас подкалывает. Смотри в небо, генерал! Мы собираемся устроить авиашоу! Покажем класс! Увидеть снова? Также, для того, чтобы заинтересовать игрока и ему хотелось снова и снова играть, в сражении имеются медали за победу на разном уровне сложности. Сражение – это чисто песочница игры, тут вы можете сражаться как хотите и с кем хотите, здесь и вы, и противник отстраиваетесь с нуля, имеются десятки внутриигровых карт, а также сотни разработанных фанатами, на которых можно играть как двум игрокам, так и девяти, а для большей сложности можно поставить, чтобы все противники были союзниками, и если это компьютер, то выставить максимальную сложность, но это для тех, кто любит реальные сложности. Каждая фракция имеет по четыре различных уникальных генералов. Каждый генерал имеет свои особенности и способности. Например, Алексис является военно-воздушным генералом США. В его распоряжении имеются боевые чинуки. Это те же чинуки для сбора ресурсов, но более укрепленные и предназначены для боевых действий. Королевский Раптор – боевой самолет, который может атаковать как наземные, так и воздушные цели противника. Бомбардировщик Аврора – достаточно сильная воздушная техника против зданий противника, а также самолет Стелс, который не может быть обнаружен противником без разведки. А вот по наземному транспорту у данного генерала все туго. У него нет танков, которые могли бы пойти в бой и разнести базу противника в клочья. А имеются только томогавки, которые стреляют на определенном расстоянии, мстители, которые могут уничтожать воздушную технику противника, джипы-хаммеры против пехоты, а также микроволновые танки, чтобы отключить здание и технику. А, например, у генерала Таунс, который является генералом лазерного оружия, на вооружении уже имеются лазерные танки, которые неплохо поджаривают пехоту и разрушают технику, а также, в отличие от обычного танка, могут уничтожить даже самолет. Если рассматривая американских генералов, можно сказать, что у них почти все сооружения и техника завязаны на электричестве, то, например, у ГАО электрические вышки не требуются вообще. На вооружении у них токсины, взрывчатка, разъяренные толпы людей и многое другое что совершенно заставляет менять вас тактику, а также технику игры, что можно назвать несомненным плюсом игры. Что же цепляло так в этой простой игре? Каждая карта казалась оживленной, так как в ней присутствовали NPC, которые жили своей жизнью, и когда в их спокойную жизнь вторгались Гао, они начинали паниковать и разбегаться в разные стороны, чтобы найти спасение или укрытие. Архитектура сооружений хорошо отражала местность, к которой она была привязана, будь то Пекин или Иран, где происходили некоторые действия Игры. Музыка также позволяла сильнее прочувствовать страну, за которую мы играем, будь то Китай или же Гао, в музыкальном сопровождении которых отчетливо слышится восточная музыка. А еще сильнее помогали погрузиться новостные вставки, которые освещали какие-либо важные события, для них использовались живые актеры. Данный прием был взят из части игры Red Alert, но тут он вписался очень хорошо. Так как при военных действиях по новостям мы можем увидеть точно такие же отрывки. Для каждой компании были подобраны ведущие со своими особенностями, а также фоновым оформлением. Вторая часть игры разрабатывалась на условно-бесплатной основе. То есть играть вы можете бесплатно, но чтобы открыть новых генералов, придется платить внутриигровой валютой, которая покупается за реальные деньги. Закрытое альфа-тестирование игры стартовало 29 марта 2013 года. С июня тестирование перешло в режим 24 на 7. До сентября обновление в игре проходило раз в месяц, а начиная с сентября два раза в месяц. При старте тестирования в наличии имелись только три стандартные фракции. Постепенно Electronic Arts добавили генералов таким образом, что по состоянию на середину октября 2013 года их было уже 18. Начиная с июня, постепенно к тестированию стали подключаться также и обладатели коллекции The Ultimate Collection, и к октябрю игроков насчитывалось уже более 7000 человек. 1 октября с тестирования официально снят статус NDA, и появилась возможность легально распространять информацию по игре. 29 октября 2013 года было объявлено об отмене игры. В открытом письме, опубликованном на официальном сайте, разработчики заявили, что после бета-тестирования и опроса игроков стало ясно, что игра не соответствует ожиданиям и требованиям качества. в связи с чем... Разработка была остановлена. По слухам, студия Victory Games, занимавшаяся разработкой игры, была распущена. Новый Commander Conquer должен был стать первой игрой этой студии, что сделало бы ее третьим по счету разработчиком серии Commander Conquer. Почему же вторая часть не оправдала ожиданий игроков? Вероятно, потому что в игру был добавлен донат, а когда был изменен движок игры, изменилась и графика, и пропала та ламповость, которая была в первой части. Реальных актеров заменили на их рисованные версии. Пропала жизнь на картах, которая царила в первой части. И все это, конечно же, опечалило фанатов серии. Если вам понравилось данное видео, то ставьте лайки и рассказывайте друзьям. Некоторые забытые игры могут заставить вас поностальгировать. Всем пока.